Просто капитан Саек рецка, откуда ты с жопу метро пытается Блин, после такого затопления метро Резнов должен был все это нахрен скинуть, всю шапку, плащ. Они же должны были намокнуть. И он с трудом должен передвигаться. Если у тебя танка за родину, то по крайней Вот некоторые солдаты нормально одеты, уже полеют Ну сказать. да, а этот вообще... Кстати, если интересно, с той стороны дороги внизу, карта смерти. С той стороны дороги. Да, вон туда вниз Нет. спускайся. Понятно. А, ну а, а, да. Есть! Так, давай у нас пп 6 ста... А, нет. Шестерка Тр. О, это как раз предыдущий по-моему, было. Так, а почему советские солдаты стреляют по 40? Что знак? Граната. Че это? А Аллах Абар. Ой! Я безсмертный но я никуда не могу продвинуться а сколько это время длится где таймер а фиг знает я просто подальто тоже, да я о я тоже бессмертный она по времени воскресенье братья и сестры воскресенье Сука, я не иисус сам воскрешался Так я тебе уже опять ты кнопки перепутал нет меня просто убили пап. я санька рис Риспан... Взявись, я походу умер переход переходя в берсер Блин, а, это... Пизда, пизда, пизда, кстати, баба, этот пизда. берсерк, он идеально, знаешь, на чего подходит? Подъебейтесь, сука. Ничего. Палки Полки камня. Ха, да, кстати. Хотя... Нет, нет, нет. Тебе же сначала нужно убить, а потом получить берсерка. Ну, сначала натыкаешь троих, а потом иди и тыкай дальше. Да, вполне себе. Сегодня... Если, главный... Если бы оно еще стакалось, можно было вообще без не сейчас стоп Берсерд не поможешь! Я вижу, что они повреждены. Опа! Пошла жара! Только мир, да. О, все, а, ты бегаешь, не Да. Блин. Письц. Все сдохли, все сдохли. Да, потому что блядь, если бы он еще и бегал хоть как-то нормально ну а дамец как в жопу убитая корова я загибались стоять да, Так, я ими займусь. Ага, Я подумал, что мне не хватит подвинет. О, -о, -о. -мо, я просто... А, мы пушку не уничтожили, -мо. Эи где Ой, там? А я не. ты не остановим, но тут даже так-то да. Ой, товарищи, спидраним, спид раним. Отбросите еще и в разных концах. Санька надо было знать, он первый. Ты ближе был. Блин. <вы> да откуда? Из-за реки. <вы> <вы> Блин, я без серсерка взял, а не оделать а Блин, я только... В смысле, садишь жив. Садишь жив, блядь. Я пошел. Я под конец просто держатель свалил. мне с ним делать? А я все. Я не могу больше никого. Я только воскрешать могу в таком состоянии. И то нормально. Ну, верните. Ой! Это. Да Вот тебе и берсерк. Кто-нибудь снесет уже эту колонну, которая там по скрипту должна ебануть? Почему я сдохну нахуй быстрее? Опять. <связи> да разбомбите вы ее уже. Дают <связи> прям под гранату кого-нибудь вот это у нас да. <с <с <с <с Да все, мы уже пришли, должны разбомбить эту колонну. мне все-то? Ну резнов, иди сюда! О, наш блядь ура закричали, сука. Е, блядь, Ризнов. Да он вон он стоит, он застрял там. Черт. Чертило ее! где эта ху ⁇ стоит, пизди! Най! Подожди, что уйди, уйди, уйди, Саша! Ху ⁇ тут встал, то, блядь! На скрипте вожал! Наверное! Да он стоит на месте! Ты блядь! Блин, ней гранаты получается. Помочь его вытолкнуть. А как мы, ну, блять, его вытолкнем-то? Даже они гранат... уже перестали. Натуре. Даже они сказали, ну его нахуй до сбою было. Да он за. Еще. Еще. Можете его так вытолкнуть? О, да ну нафиг Оно пошло! <смех> пошел! но ну, <смех> Надо было пинка пи волшебного! <смех> Столько, без... <смех> стой, стой, Саша, <старший> огнеметчик! <смех> а он огнеметчик тоже залагал. Не, его должен наверно резнул. От пошел ты наху резон блять. Что тебя хуй допросишься, что хуй <с формирует> убьешь? Агнемечка, кстати, бьет. Он да, он залагал. Он нахуй. Не при... Воскреси его, я я я прик... я его пока это. Держи его, может его с ножом можно затыкнуть. Нет, нельзя. У меня уже такое в одиночной игре было, я записывал. Даже и этот поделок. момент. Ч ⁇ просто идти до цели и все А, блядь, а я встал, а он жорт, а я встал. Это я... Это а я... Жжет. Жжет. Это я... Это я... Это Это я... Это я... Это это